Друзья, привет! И сегодня у нас упражнение с молотом номер два. Это фронтальные повороты в положении ОЙ и положении Диаб, то есть одноименным и разноименным. Это очень мощное упражнение для проработки в полиметрическом режиме мышц кора. Прежде всего подключаются косые мышцы. И в большей степени, если сильные махи руками еще делать, Подключаются зубчатые мышцы Давайте посмотрим э, вариации, в которых можно это дело выполнять Кстати, сразу э, договорюсь, что важна как прямая фаза, то есть э, скручивание, так и раскручивание, обратная фаза Очень важно Кроме тех мышц, которые я перечислил, здесь подключается еще масса, масса мелких мышц которые э, особенно нужны файтеру в ударе. То есть это э, упражнение больше файтерское. Упражнение реально тяжелое. Если молот реально тяжелый, то э, упражнение ну, так изматывающее, мощное такое. Тем более, что подключаются те мышцы, которые в обычной жизни практически в таком сильном режиме не работают. Они даже в ударной технике в таком э, сильном режиме, в такой мощной работе не задействованы. И еще значит, маленький момент. Чем ближе ведущая рука э, находится э, к, с, э, к самой кувалде, тем значит, упражнение делать, по идее, легче. Опять же, чем руки ближе подведены к себе, э, к корпусу, тем упражнение делать легче. То есть, ну, тут очевидно все. Чем больше рычаг, чем на большем рычаге э, э, мы разгоняем кувалду, соответственно будет останавливать ее тяжелее и, и тяжелее стартовать в обратной фазе инерция поехали значит первое. в отмененной фазе спереди стоит левая нога э, и ведущая левая рука взяли мол перед собой делается поворот и в обратную фазу Важное движение бедер. Чтобы не руками махали. Вот здесь вот да. А доворачивай все бедро, кому-то косим траву. Можно Чем э, ближе рука. На кувалде, как я говорил. тем делать немножко легче. Чем к себе руки ближе. Чем делать легче. Потому что рычаг меньше. Соответственно, руки мы можем дальше. Делать тяжелее. Тяжелый вариант, когда от, э, от кувала рука далеко. С другой стороны. Правая нога спереди, и правая рука идущая. Почему важна как прямая фаза, то есть фаза поворота, так и вместе ну, обратная фаза. Потому что мы практикуем не только волну тут то есть далее наружу. Такие как у уракины. ТЭЦУЙ. Удар сюда, сюда, удар наружу. Сюда. Наружу. Таким образом. Диаку разноименный вариант. Ведущая рука левая. А, Спирится самая правая нога. Есть возможны два варианта. Один в стиле карате, когда задняя стопа прижата полу полностью. Вторая. А, это боксерский вариант, когда задняя стопа становится на носок. же самое практически. Есть варианты более сложные. Варианты, которые уже выполняются, когда хорошо получается, делайте вы их одновременно э, с перемещениями, с шагами. Ну, Будьте очень аккуратны. То есть у вас должно быть вокруг довольно много мест. Иначе вы либо кого-нибудь заденете, либо что-нибудь заденете. И расфигачить вот такой пувал все. Что только можно. и можно сокрушить любую стену. Смотрим. Значит, одноименный вариант. Шаг делается той ногой, какая нога ведущая, какая рука ведущая. Смотрите, можно делать, как я только что делал, то есть идя вперед, а можно делать это стоги на месте, а потом возвращать ногу к ноге и делать снова шаг. Смотрите, сделали выпад, шагнули назад другой на выворот. Шаг. Итак, смотрим. Это был одноименный вариант. И также выполняется разноименный вариант, когда шагаете вперед левый, а ведущая правая, и наоборот. То есть правая нога спереди, левый. нога, Наворот, наоборот. Если кто-то думает, что ты легко, сильно заблуждается Упражнение-то намного тяжелее Чем бить по покрышке Гораздо Кстати, кто-то спросит а Может а в горизонтальном положении В стену можно побить мол? Ну, если на ней закреплена Там покрышка, например Здесь упражнение несколько иного характера Это плеометрика в обе стороны Если вы хотите, чтобы у вас была плеометрика Только в одну сторону Тогда да когда можно работать только вовнутрь то есть делать сам удар но контрфаза здесь она вырабатывает прямо разноименную противоположную фазу удары который применяется в других ударах в ударах на отмышь и в блоковой технике то есть работать и внутрь и наружу и внутрь и наружу работают как раз мышцы кора которые максимально добавляют силы в удар при довороте корпуса довороте корпусы. Ну вот, такое упражнение с молотом. Обязательно смотрите дальше всю серию упражнений с кувалдой, а с молотом. Обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру и также проектов Толтершилов.ком, Будушин.ру, Макивара.ру и Буду и по скрипту. Есть еще один мощный вариант, он самый тяжелый. Требует места побольше. Почему самый тяжелый? Потому что там осуществляется самый мощный разгон. Мы его делаете с амплитуды в шаге. Смотрите, как это выглядит. С проворотом через спину это делается. Это в одноименном варианте. Здесь у нас раз, сочетается и одноименный, и разноименный вариант. То есть одно движение вы делаете в разноименном. Бам! Разноименном. При шаге, при повороте делаете шаг в одноименном. Разноименный Также, как вариация, есть вариант, когда вы делаете не вперед шагом, а в сторону при довороте. Так разгон тоже довольно большой. То есть, Это следующим образом. Тут два разноменных варианта. Влево, ворот, вправо. В одноименном такой вариант не работает, неудобно, нет правильного разгона. Все, пока.